всем добрый день сегодня у нас очередная распаковка на этот раз связано с смартфоном а именно с линзами для смартфонов так например появился у меня смартфон asus zoom 8 flip который достаточно толстый и стандартные крепления которые были до этого увы не подходит к нему сейчас мы это все дело рассмотрим и увидим но ввиду того что компания Pixel выпустила вот такое вот крепление которое у вас сейчас перед глазами для того чтобы скреплять различные камеры которые расположены нестандартно сразу же хочу сказать что данное крепление было в основном разработано для смартфонов Apple начиная с iPhone там, 11, 12, 13 где есть три камеры чтобы именно для них осуществлялось крепление линз для того чтобы снимать мобильную видеосъемку мне нужно для аноморфных линз для смартфонов Поэтому я и приобрел данный вариант. Все это шло достаточно продолжительное время, где-то заняло около месяца. Наставляла у нас почта России, но вот здесь вот была надежная упаковка, поэтому особо они не смогли уничтожить данное крепление.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 Здесь есть возможность, во-первых, установить на смартфон. Во-вторых, здесь есть резьба 17 мм для того, чтобы закреплять ваши линзы, если у них такие же диаметры. Дальше есть холодный башмак для того, чтобы установить какое-то оборудование, например, свет. И есть крепление 1 1.4 дюйма, чтобы закреплять на штативах, ригах, ну и тому подобное, чтобы все нужно было это делать, производить. Вот такая вот упаковочка. Давайте же смотреть, что находится внутри. А внутри нас встречает само крепление там еще какие-то наклейки инструкции по эксплуатации как обычно у нас идет на двух языках в китайском языке и в английском языке ну и вот здесь вот продемонстрированы различные варианты в том числе кстати крепежи их линз, дальномеров так называемые ну здесь все продемонстрировано как это все дело осуществляется давайте вот продолжим и посмотрим непосредственно что находится внутри ну, здесь какие-то мягкие для того чтобы их устанавливать а вон полоски видны для того чтобы ваш смартфон дольше прожил вот крепление и здесь различные толщины по три нарезки уже сразу же готовы. разные толщины тут полтора где-то 2 миллиметра и и около 3-4 тоже отложим так ну и вот что из себя представляет крепление такого плана здесь вот холодный башмак дальше здесь крепление идет Линзы вашей и здесь вот крепление на рик 1/4 дюйма либо на штатив на разнообразные толщины смартфонов можно разместить. Так, но ну, у меня ввиду того, что линзы находится где-то здесь, давайте, кстати, вот посмотрим. Вот у меня здесь есть линзы, вернее линза. Вот стандартное крепление, которое шло, вот аномофная линза. То есть, если посмотрим, вот это на максимуме открыто. Здесь. И оно, увы, тут еще стекло наклеено. То есть, не может закрепить. Возможно, если бы стекла не было, кое-как засунули бы. Но тут еще прорезиненные поверхности. Поэтому вот это крепление не подходит сейчас, в данном случае. Давайте установим линзу ввиду того что производитель один вот так вот устанавливается наклеивать я уже не буду так и вот таким образом У нас устанавливается линза и осуществляется съемка объектов при помощи на линзы никаких проблем ну, как видим, все прекрасно снимает единственного был бы улучшенный вариант что чуть-чуть бы поменьше но это стандартное такое крепление немножко вот уходит за смартфон но выполняет свой функционал поэтому если у кого достаточно толстые смартфоны рекомендую данное крепление для того чтобы у вас не было никаких проблем с, с, с установкой внешних линз для смартфона ну например аноморфных линз для того чтобы производить какой-то съемочный процесс не забываем что у нас объявлен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 Итак, я вам продемонстрировал крепление Apexel APL-F201, который предназначен для закрепления на смартфоне. При этом можно установить дополнительно свет, холодный башмак, а также установить на рик либо на штатив при помощи резьбы 1,4 дюйма. Можно устанавливать на различные смартфоны. По толщине который существует на данный момент и производить те или иные виды съемок с теми или иными линзами каждый делает свой осознанный выбор я свой осознанный выбор сделал представил вам крепление для смартфонов апексель apel f 201 чтобы на него закреплять линзы для смартфона выбор только за вами всем спасибо за внимание кому это было полезно